Флэшмоб «Мы победим» поддержал главный скрипач Ру Георгий Баранов. Великие скрипачи считают, что футбол – это настоящее искусство. Мы победим! Приглашаем вас принять участие в самой массовой видеосъемке в рамках проекта Флешмоб. Мы победим!» Запомните мое предсказание. Наша команда будет чемпионом. А как минимум дойдет до финала. Вкусные новости Ставрополя объединяют. Партнер проекта Сеть кафе Героман.